Всем привет, ребятушки! Сегодня сейчас небольшое видео, ролик такой покажу. Пришла новая видеокамера, экшн камера, и мы сейчас распакуем пакетики и посмотрим, что за камера. Если схватить батарейки, а на этой камере. Я уже разорвал у нас тут идет зарядное устройство для камер ну для батарейки для камеры такая флешечка на 64 гигабайта евро плюс 4 к можно снимать непосредственно сама камера взял короче камеру cg -кам. SC7 стар, короче, как-то так, короче, типа 4К снимает, ну не знаю. Посмотрим. Что нам еще там. Так, это налобник. Налоб, короче, вешать камеру и снимать. От рыбалки особенно прикольно снимать наверное, от первого лица. Попробуем. Так. И вот. Пульт, пульт, короче, часы. Можно запись делать. Ну, повесил камеру на лоб и чтобы не включать ее. Ну, нажал, запись идет. Запись, включение, вклю, вклю, а, запись, Wi-Fi, фото, видео, съемка. Прикольная тема, она будет использовать, Так сейчас поближе сам саму камеру покажу так сама камера так что, что у нас такая малышка прикольная сейчас мы ее включим и посмотрим как она снимает так что у нас там дальше а ну и всяких этих побрякушек не всяких этих держателей руля. Я не знаю, что такое тоже какая-то какой-то держатель. Тыри -тыри. О, тут, кстати крышка задняя запасная и сенсорная. Для сенсора. Прикольно. Вот такой чехольчик. такое? Тоже какая-то штука. Зарядная. Провод. Ну что? Крепления. Короче, всякое, всяких этих креплений куча. Ох, малышечка. Так, мы ну сейчас мы ее включим, посмотрим, как она снимает. Теперь будет съемка на другую камеру, ребят. Ребят, я же не показал вам. Как она сама на самом деле камера. Она, короче, железная, ну корпус металлический такой прикольный. И она маленькая вообще, ну вот. Прикольно. Ну, Тяжеленькая такая, увесистая. Сиджикам. Так, не знаю, включится она. Все, же Как она включается? Сейчас я разберусь, ребята. И будем смотреть, а может разряжу. Попробуем сейчас на другую и не переключайтесь. Так, ну вот, ребята, съемка на новую камеру с джикам 7. Вот, кто там у нас пришел? Маленький котенок. Ну, такое качество съемки. Вот такое, ребят, Сами будете смотреть поставил типа в 4к, ну не знаю 4к или нет, ну я не знаю, лучше стало или не лучше звук напишите как то нормальный вот, ну что все, всем пока, а да, видео кстати где-то на полтора месяца пропадут вот уезжаю в отпуск, а потом когда приеду начнутся видео один за одним, Видео поснимаю а что, куда поеду будет секрет, потом когда приеду покажу вам и расскажу все. Вс, всем пока. Всем пока. Скажи пока всем. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.